даже больше метр двадцать метр тридцать повызревала а где-то и больше и это при такой нагрузке а при этом 16 сентября и она готова в этом году на самом деле многие сорта запаздывали сильно созревание а виктория нет при при такой нагрузке при все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 а Виктория не потрещала совсем, ни тогда, ни сейчас. Вот абсолютно целенькая ягодка. Вкус. Тонкий и нежный мускат, без терпкости и без приторности. Ну а что касается болезней, при стандартных обработках никаких болезней на Виктории не появляется. Вот отойду подальше и покажу эту красотку в полной красе. Вот она у нас. Виктория, Костик слаборослый, но при этом выдают достаточно хорошие грозди. 500-700 грамм это для нее вполне хорошо. Виктория имеет женский тип цветка, но при этом у нас ни разу, ни один год никогда не было проблем с ее опылением. Всегда хорошие полноценные грозди. Часто бывает, что Викторию ругают за треск. Но ну, на самом деле, если немножко поработать с увлажнением почвы в определенный период, то никаких проблем не возникает. А вот в этом году знаю, что много чего у кого трещало. Ну, как бы так показать гроздочку со всех сторон. Абсолютно целая. Что касается вкуса и сроков созревания. Сроки созревания в норме у нее где-то первая 2 неделя сентября. Она полностью готова. Может хорошо и долго висеть на кусте, конечно, если не будут идти о, проливные дожди. Мякоть хрустящая и очень-очень нежный мускат. Вот вкус у нее просто потрясающий. Из всех мускатных сортов они все хорошие, они все вкусные. Но Виктория... это. Это самый вкусный и самый вот тонкий аромат. Смотрите, какая чудесная гроздь. Вот сегодня у нас 7 сентября, уже все готово. Имеет потрясающий мускатный аромат. Ягодка такая с тонкой, приятной шкуркой, с очень сочной мякотью. И, конечно, она очень-очень вкусная за счет вот этих ароматов. То характерно для данного сорта, ну вот можно посмотреть. Очень мелкий лист. И она обладает небольшой силой роста. Не особо за ней там надо нормировки, вот формировки по поводу пасынков, зеленых операций. То есть она не загущается, но при этом выдает вот такие вот хорошие красивые грозди и в общем-то и хороший урожай. Хотя в начале сезона, конечно, бывает страшно, потому что, ну, что из этого будет. На самом деле будет вот эта особенность данного сорта. Еще один нюанс, связанный с Викторией. Виктория это женский сорт винограда, но несмотря на это, посмотрите, она прекрасно опыляется. Это у нас у нее, наверное, второе или третье плодоношение. И вот. Невзирая на тот факт, что это женский сорт, посмотрите, все ягодки хорошие, крупные и хорошо она опыляется каждый год. Несмотря на погодные условия, несмотря на какие-то катаклизмы, в этом плане она очень-очень стабильна.